пожалуйста мучает вопрос всегда говорили бороться со страхом оголожники страхом на заседании РТ вы говорили про гадание на кубиках и рунах как побороть страх очень приобрести чтобы лежал не хочу но боюсь гадала, аж потели руки и ноги надеюсь мой вопрос будет интересен другим присутствующим спасибо большое за помощь помните я говорил на первой ступени школы кайлас любое любое страх он преодолевается действием поэтому если вам страшно сделайте это если будете многочисленно бороться с страхом действием то страхов никогда не будет танцуйте страшно вам нажимаете кнопку и танцуете и поете когда страшно нужно петь и танцевать делать какие-либо движения приседать ходить и бегать и потеть тем самым вы избавитесь от страхов не бойтесь страх является кармой я считаю что карма это страх поэтому когда вам страшно знаете вы проживаете жизнь которую вам создала судьба и она даже не судьба, а карма ваших родителей. И она, наверное, будет такой же, как у ваших родителей. Завод Ситро и бабушка Люба. Ну а если хотите, чтобы был муж, хороший дом и так далее, то вам необходимо преодолевать страхи. Помните, каждый человек, который является хоть бандитом, хоть правильно зарабатывающим деньги человеком, хоть каким-либо финансово состоявшимся человеком этот человек всегда борется со страхами страхи перед законом страхи перед страной страхи перед людьми страхи кому-то показаться дураком страхи еще какие-то все всего боятся и те люди которые побеждают и у них больше страхом но они них преодолевают раз за разом у этих людей шансов быть богатыми очень много правда сначала преодолеть страх потом даются возможности а потом инским образом то есть получая наслаждение удовольствие создавая процессы радости чувств в радостных мы можем добиваться очень многого но тот кто в теме тот поймет то что я говорю Здравствуйте, андрей андреевич подскажите можно ли выбрасывать старые подушки да скажите на мастер-классе и вы говорили о методе одеяла нужно ли накрывать его с головой заранее спасибо да нужно накрывать себя с головой пожалуйста